здравствуйте дорогие друзья с вами вести Валкон, и я Вичезар. сегодня мы с вами поговорим о внешнем виде женщин ответим на вопросы какой должна быть женщина подписывайтесь на наш канал и мы начинаем сегодня мы видим что женщины потеряли свой истинный женский образ я сегодня очень редко встречаю женщин в платьях красивой одежде в красивых головных уборах, ну те же шляпы, например, даже те же долюционные женщины, которые ходили в длинных платьях, в шляпах, но это было красиво и женственно. В этом заключалась сила женщин. Мы с вами в прошлый раз говорили о силе в мужских волосах, о богатстве рода, о тех постригах волос в определенное время. Так вот, женщины. Вообще для них космы и волосы носили сакральную вещь. Это связь с космосом, это сила, здоровье, мудрость. По состоянию волос оценивалось здоровье женщины. Почему завоеватели, когда брали в плен женщин, отрезали им космы? Они отнимали у них волю, стойкость, честь, и женщина становилась обессиленной, потому что она теряла связь с родом и с космосом, со своими небесными родственниками. Почему считалось, считались ведьмы? Ведьмы все были с густыми, длинными волосами, потому что в волосах заключалась сила. И ведьма не была страшной коргой такой, как нам ее представляют сегодня, а это была ведающая мать. Целительница, которая могла принимать роды, исцелять, знала все травы, могла их собирать и использовать для того, чтобы помочь роду своему детям родственникам и окружающим людям вот кто такая была ведающая мать и как мы ее сегодня называем ведьма сегодня это слово изрочено понятно и уже многие люди считают что это плохая колдуньи вот наименование колдуньи или ведьма смешалось это разные вещи и даже колдуньи были те которые ха, дули на кола совершали определенные обряды для того чтобы каждый обряд Основная его цель была соединиться с небесным родом, соединиться со стихиями, дабы они помогли людям в их начинаниях благих, для того, чтобы вырастить урожай хороший, для того, чтобы пошли дожди, которые бы этот а, посевы а, напитали влагой. То есть было все целесообразно. А сегодня мы наблюдаем то, что женщины, красят волосы, тем самым изменяя спектр восприятия той энергии, которая присуща от Бога. Они их отрезают, вообще лишают себя силы и здоровья. И мы наблюдаем. Вот мы проводили исследования в одной из компаний, где у ребят здоровье было, ну, как минимум в три раза лучше, нежели чем у женщин. Хотя женщины все девушки молодые. Так потому что они волосы порезали, покрасили их, от надели мужскую одежду и отрезали себя от земной энергии на 30%. То, что Не носите мужских одежд, женственность потеряете. Потеряете женственность, род свой изрочите. Род свой изрочите, следовательно, мир разрушится, потому что мир держится на женщинах. Они – основа мира явного. А мужчина – это дух, ведущий женщин к богам, и вот это соединение мужского и женского начала является гармонией, созидающей то добро, ту любовь, которая правит миром. В одном из комментариев под нашим роликом Вера Нагорная оставила э, свое замечание, что у нее в семье было трое. И двое были чисто материальные, привязаны к миру, а один духовный. Так вот, двое болеют, а один тот, кто духом занимается, здоров. Вот уважаемые друзья, подтверждение тем а, выводом, которые мы делаем и в ведической концепции здоровья и вообще по сути нашей жизни. А теперь поговорим о том, насколько все-таки еще важны волосы, женские волосы. Вот как, например, оценить, что такое вот секущиеся волосы? Это, следовательно, нарушение обмена веществ, а в духовном плане это прекращение связи, например, с богами или, например, Толстые волосы говорят о грубоматериальных энергиях, которыми питается женщина. А тонкие волосы – это тонкость восприятия, более тонкие энергии может женщина принять. Это не говорит о том, что она этим пользуется, но у нее есть возможность использовать данную Богом вот внешний вид и толщину волос, и вообще ее густота волос говорит о многом. Вот в основном о силе и здоровье женщины. Я уже говорил о том, что женщина не должна красить и завивать волосы, потому что когда вы завиваете волосы, у вас изменяется спектр и длина волны воспринимающая ту энергию, информацию, которая идет от богов и от земли. У вас получает искажение на энергоинформационном плане и в астральном плане. И получается, это искажение наносит вред вашему здоровью. А покрасив их, вы вообще изменяете спектр излучения, принимаемый волосами. Таким образом, мы сегодня наблюдаем, что женщины больше и чаще болеют и страдают чем мужчины у мужчин свои проблемы но тем не менее у женщин больше проблем в физическом здоровье а это напрямую зависит от их внешнего вида от их а, вообще облика женского о чем мы с вами сегодня и говорим что можно делать и что нельзя делать и что важно для женщины и это надо понять понять исследовать тем устоем которые были нам заповеданными нашими предками и которые были похожи женщины на женщину. Почему нельзя носить заколки и резинки? Потому что вы прерываете определенный поток энергии информации, особенно резинками, скручивая волосы. Их можно только заплетать в косу или в две косы или в три косы. Женщина не должна носить а вырезов больших, декольте, короткие рукава или короткие юбки, обнажающие ее коленки, ноги. Вы вспомните, как у гусар было раньше. Посмотреть только, увидеть щиколотку женщины считалось вот таким благим делом для них, потому что женщина не должна открываться перед обществом. Почему? Потому что она открывает сакральные свои места, на которые идут те же самые сглазы, на которые, которые привлекает мужчин неразвитых, можно так сказать, которые вожделеют женщину, таким образом, нанося ей грязь в ее организм, внося. А вы, вы посмотрите, что сегодня происходит. Сегодня мы уже вообще даже пришли к такому состоянию, что и мужчины и ребята это уже мужской энергии, мало обладают. И у них уже другие интересы. Наверное, смартфоном заменил и женщину, и все на свете. И уже тех побуждений, которые раньше были, и носили там короткую одежду, и, и когда ребята хотя бы нормальные были, э, смотрели на женщин, как на женщин. Сегодня вообще мир изрочивается, ну, насколько мы видим. И наша задача объяснить, что женщина должна быть женщиной и внешний вид ее дает ей силу здоровье, мудрость и радость в жизни а вообще даже внешняя красота вы посмотрите я видел в метро мусульманка одета красиво красивый шаль на ней красивая одежда подчеркивающая фигуру или свободная ну вот вот эти все атрибуты Казачек, вспомните, как казачки ходили, для того, чтобы было удобно трудиться. И это было бы еще и красиво. Одно замечание сделал наш соратник, э, говоря о том, что крестьяне одевались так же, как и господа. Одевали на себя жемчуг, одежды красивые, расшитые. И, кстати говоря, в одежде подчеркивалось, если женщина... Была, принадлежала какому-то роду, у нее на вышивках это все отображалось. Можно было прочитать по ее одежде, к какому роду она принадлежит, к какому вообще, чем она занимается, род ее деятельности и многие, многие атрибуты ее жизни. Тогда перед человеком открывался человек, он мог сказать, кто она, и естественно вести какой-то диалог и вообще. То есть мир был гармоничен. К сожалению, сегодня этой гармонии мы не наблюдаем. Женщина с короткими вот рукавами или с обрезанными неровными краями юбок не должна носить. Почему? Потому что поток, который женщина питается от земли, искажается и вносит изменения в энергетику человека. Потому что, еще раз хочу подчеркнуть, все, что вот я сегодня говорила об одежде, это атрибут энергоинформационного обмена с внешним миром. И он, знаем мы это или не знаем, действуют на наше здоровье, потому как в ведической концепции здоровья мы говорили, что все потоки энергоинформационные, которые входят в нас, они чистые. А за счет того, что мы мыслим, в душе наш характер искажает эти потоки – и эти же потоки искажаются, когда вы носите негармоничную, неприсущую или мужчине, или женщине одежду. Потому как они также являются излучателями, принимающие определенную форму, энергию, информацию, влияющую на наше здоровье. Будьте здоровы, носите женскую одежду, носите длинные волосы, и счастье и радость поселятся в ваших сердцах. С вами был Вичезар Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего.